Заработок на партнерских программах. Что хочу сказать, что это еще более выгодный способ заработка при помощи с вашего сайта, когда вы продаете, ну не просто размещаете рекламу, то есть ваш сайт раскручен, понимаете, и за счет того, что вы продаете уже качественные продукты, ну, самый простой вид партнерки, который вот я, например, использую достаточно активно, банально. Берете в своих статьях, описываете какие-то книжки, которые вы читали. И делаете ссылку на Интересная штука, что там партнерские программы, они в большинстве своем, они долговременные. Вы человека приводите, человек, ссылка, грубо говоря, вот есть какая-то ссылка. Так, в конце какой-то специально вводится значок, и там партнер и партнер ид название партнера то есть вам просто выдаляет выдается специальная ссылочка при помощи которой вы показываете что вы на этот ресурс именно вы привели человека у этого человека в браузере где он интернет смотрит у него сохраняется так называемая кука то есть какая то блок кода ему на компьютер в кэше и он помечается, что это именно вы привели этого человека на сайт. Независимо от того, какой продукт вы рекламировали, большинство партнерок учитывает это достаточно долго. Например, Озон это может. Даже другой продукт, когда человек покупает, вам это засчитывается. Но разные партнерки работают по-разному. Некоторые запоминают самого первого человека, который вы привели, некоторые перезаписывают. Например, если рассматривать тот же инфобизнес в Андрея Парабелома, то есть у них там партнерка работает по-последнему. Чем больше вы будете людей туда приводить, тем больше вероятность, что именно с вашей ссылки человек купит. Причем не именно тот, тот продукт, который вы рекламировали. Там именно запоминается человек вот эта кука. По факту это куки, можно неплохо зарабатывать. Зная вот таких вот людей, которые дают качественный контент. Если вот рассматривать инфобизнес, то все, все мы знаем, кто реально, это небольшая группа людей, кто реально зарабатывает. Например, та же партнерка с Самантом Ушановым, с Парабеломом, с Мрачковским. Продвигая их продукты, вы можете зарабатывать очень даже хорошие деньги. А для того, чтобы продвигать, им просто достаточно пройтись по форумам и проставить партнерские ссылки где-нибудь там. Ну, простейший случай, это когда у себя в подписи вы делаете в профиле. Ну, я обычно этим не используюсь, но знаю, что народ так делает. В профиль заходишь в форуме, и редактирование своего профиля можно сделать так называемую подпись. Ну, пишите там, например, там Иванов, потом внизу ссылочка. Причем ссылочку можно сделать так, так называемый укорачиватель ссылок есть, например, я пользуюсь таким сервисом, сейчас напишу, google gl легко запоминается, как Google. Это сервис от Google, вот такой вот. Вы там заходите, даете полную ссылку с партнерским идентификатором, он ее укорачивает, получается уникальная ссылка там Google и там какой-то кодик и этот код вы вставляете потом когда люди на нее кликают, она перенаправляется редиректом на ту именно ссылку, которую вы в оригинале давали но проверять надо действительно срабатывает или не срабатывает, иногда партнерская программа не срабатывает, то есть надо зайти в, того, в профиль того партнера, с кем вы запартнерились там обычная статистика, например на Азоне заходишь, смотришь сколько людей кликали Вот точно так же делайте ссылку, кликайте на нее, если она работает корректно, то все нормально то есть всегда проверяйте ваши ссылочки также всякие сервисы есть по продаже вся, всякой мелочи типа молоток ру там все достаточно неплохо люди на этом зарабатывают но я предпочитаю именно заработок на сайтах вот пример самый первый который когда-то я помню купил продукт какой-то я не помню уже купил там по партнерке купил опять же наверное по партнерке какой-то продукт вот на этом сайте тут его специально стер не рекламировать но меня тогда обратил внимание что этот сайт сделан был женщины и он полностью посвящен чужим каким-то продуктам но там фактически вот если по нему улазить смотреть вот это вот блоки смотрите партнерские какие-то баннеры это явно реклама идет продуктов чужих да и тут куча разделов сайта, фактически каждый из них посвящен какому-то продукту и ведет там на разные продукты. Вопрос в чате, Сергей, у вас есть партнерка? У меня партнерка на доверии, потому что, в общем, получается так, что технически я не могу ее организовать, ввиду того, что законодательство Республики Беларусь не позволяет мне создавать, принимать деньги на моем сайте напрямую. Поэтому... С некоторыми людьми я по партнерке работаю и сугубо на доверии. То есть, когда они продают мои продукты, я специально для них создается э, страницы захвата. И конкретно мы оговариваем, что продавать. То есть, к сожалению, я такого технически просто не могу на текущий момент предоставить эту, эту штуку. Я рассказываю в данный момент, как вы можете на, на других людях зарабатывать. В принципе.. Это оговариваемо, мы можем договориться и со мной точно так же по партнерке можно работать. Просто технически я не могу это предоставить ввиду того, что законодательство моей страны не позволяет, даже если уже на то рассматривать, я не имею права сайт размещать на территории за пределами Беларуси. Я должен доменную зону, чтобы была бай и hosting.by. Продажа продуктов прямая с других сайтов запрещено для белорусов такой вот указ нашего президента тут ничего не попишешь возвращаясь вот к этому сайту если я вот и вот несколько раз ты кстати на него попадал там реально вот очень много материала разного полезного фактически какие-то мини-продающие тексты мини описание продуктов на таком же принципе я обстроил свои продукты. У меня есть несколько сайтов, по аналогии сделанные, в которых описывается какая-то тематика. Но здесь вот в основном инфрапродукты человек продает. Но речь именно о том, что здесь продаются не ее продукты. Сайт полностью посвящен чужим продуктам и полностью для заработка на партнерках. Я вот специально его здесь привожу в пример, что люди на этом зарабатывают. Я обычно делаю немножко по другой схеме, я просто создаю сайт, который наполняется, то есть выбирается какая-то достаточно узкая ниша, монетизируемая, создается план под нее, даже сейчас я вам загружу, давайте уже тогда перейдем к теме раскрутки сайта.